Всем привет! Пациенты Палаты Немиркин. Добро пожаловать на очередное видео. Вы чувствуете, что застряли в колее? Возможно, у вас депрессия, и вы задаетесь вопросом, становится ли вам лучше или нет. Депрессия иногда может казаться бездонной ямой, в которую вы постоянно погружаетесь и редко поднимаетесь. Ваш путь к выздоровлению может быть полон трудностей, но каждый маленький шаг, который вы делаете в борьбе с депрессией, уже является шагом к выздоровлению и в конечном итоге приведет к большим изменениям. Однажды вы даже удивитесь, когда, оглянувшись назад, увидите, как далеко вы продвинулись. Если в последнее время вы чувствуете неуверенность в себе, вот шесть признаков того, что вы выздоравливаете от депрессии. Прежде чем начать, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях и не предназначено для замены профессионального диагноза. Практики и привычки, упомянутые в видео, могут помочь уменьшить симптомы депрессии, и они отличаются от человека к человеку. Если вы подозреваете, что у вас может быть депрессия или любое другое психическое заболевание, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалисту в области психического здоровья. Итак, номер один. Вы знаете о своих триггерах. Знаете ли вы, что провоцирует вашу депрессию? Хотя иногда депрессия может возникнуть из ниоткуда. Бывают случаи, когда что-то или кто-то конкретный может усилить вашу депрессию. Триггером может быть все, что угодно – общение с семьей, токсичные друзья, нездоровая обстановка или стрессы в повседневной жизни, которые вызывают негативные эмоции. Если вы знаете, что является вашими триггерами, вы сможете избежать ситуации, которая усугубит вашу депрессию. Второе – относитесь к себе с состраданием. Слышали ли вы о золотом правиле? Хотя вас могут научить всегда относиться к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Иногда люди с депрессией в конечном итоге проявляют доброту только к другим, но не к себе. Так вы можете обнаружить, что корите себя за те же вещи, за которые вы с состраданием отнеслись бы к своим друзьям, если бы они переживали то же самое. Хотя вам может быть трудно быть добрее к себе, это шаг в правильном направлении к выздоровлению. Номер три. Вы бросаете вызов своим иррациональным мыслям. Принимаете ли вы каждую негативную мысль о себе? Люди с депрессией обычно имеют низкую самооценку и иррациональные мысли о себе и о том, как их воспринимают другие люди. Поэтому борьба с этими мыслями о себе – один из способов дать им отпор. Противопоставление негативных и рациональных мыслей реальному опыту или более логичным и обоснованным рассуждением, например, о том, как эти мысли оказались ошибочными в прошлом. Это огромный шаг вперед. Хотя это может быть трудно сделать в самом начале. Постепенно практикуя это, вы сможете укрепить эту привычку и улучшить свое психическое благополучие в долгосрочной перспективе. Номер четыре. Вы ставите себя на первое место. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию в самолете, стюардесса скажет вам, чтобы вы сначала надели свою кислородную маску, прежде чем помогать другим. Это относится и к вашему психическому здоровью. Вы можете помочь другим, только если вы стабильны и здоровы. Хотя другие могут говорить и считать, что вы эгоист, расставите свои потребности выше чужих. Вы только истощите себя и сгорите от помощи другим, если не поможете сначала себе. Поэтому, хотя заботиться о других, это здорово, забота о собственных основных потребностях необходима для вашего душевного и физического благополучия. Номер пять. Вы избавляетесь от перфекционизма. Вы часто критикуете себя? Люди с депрессией обычно очень строги к себе, поэтому неудивительно, что большинство из них также являются перфекционистами. Однако, если вы постоянно хотите, чтобы все было идеально, вы можете стать слишком самокритичным и в итоге почувствовать себя побежденным, немотивированным и в целом плохого мнения о себе. Отказавшись от перфекционизма и научившись быть довольным своим процессом и прогрессом, вы сможете снять давление и стресс, мешающий вашему психическому благополучию. И номер 6. Вы заботитесь о себе. Вы выматываетесь каждый день. Депрессия может истощить вашу энергию. Именно поэтому вы можете чувствовать себя постоянно уставшим и хотеть весь день пролежать в постели. Но если вы будете следовать тому, что хочет от вас ваша депрессия, в итоге вы можете почувствовать себя еще хуже. Поэтому, даже если вы чувствуете себя усталым или измученным, выполнение небольших ежедневных действий может помочь вам почувствовать себя лучше. Забота о себе, еда, душ, общение и полноценный ночной отдых, даже если это трудно, могут постепенно вывести вас из депрессивного состояния. Что вы думаете об этом видео? Поделитесь с нами в комментариях ниже. Бывает трудно пытаться бороться с депрессией.